Добрый день, уважаемые коллеги. Наша встреча посвящена актуальной теме просветительской роли российской культуры. И в первую очередь тому, как передать наши богатые культурные традиции молодежи, привлечь ее к развитию отечественных достижений в этой сфере. Вы знаете, в послании этого года был сделан особый акцент на сбережение культурной самобытности России и укрепления собственных культурно-нравственных ценностей. Такие ценности и ориентиры составляют основу государственной самостоятельности и являются базой для консолидации нашего общества. Их истоки не только в наших народных традициях, но и в тех высочайших достижениях российской культуры, которые высоко, э, хорошо и широко известны и признаны во всем мире. Конечно, мы должны понимать и воспринимать культуру других стран, уметь использовать ее лучшие образцы. Да мы всегда это и делали, мы всегда так и поступали. Но прежде всего, должны создать все условия, чтобы становление молодого поколения проходило в благоприятной атмосфере отечественной культуры. Чтобы у молодежи воспитывался высокий художественный вкус и стандарты поведения. Чтобы она своевременно... Набиралась духовной зрелости и обладала культурным иммунитетом. И в этой связи остановлюсь на ряде существенных, как мне кажется, проблем. Первое. Эксперты говорят, что сегодня, и особенно это у молодых, молодых людей, утрачиваются навыки емко и образно выражать свои мысли, различать эмоциональные и художественные оттенки, Многие молодые люди плохо знают, а подчас просто оторваны от собственных культурных корней. Невысокий уровень культуры поведения. Кроме того, российская молодежь, как и в других странах, становится все более прагматичной, это вроде бы и неплохо, с одной стороны, более технократичной. В условиях глобализации, на ее взгляды, огромное влияние оказывает бурное развитие информационного пространства и, в частности, интернета. И здесь, конечно, есть и проблемы. Доля его ресурсов, доля ресурсов интернета, которые можно отнести к культурному просвещению, сегодня составляет лишь полпроцента всей информации. И надо учиться использовать и пополнять современные информационные сети для целей, ради обсуждения которых мы сегодня собрались. Нельзя также забывать о тенденциях всеобщей коммерциализации культуры, отнюдь не всегда ориентированных на взыскательный вкус. И о том, что на протяжении более чем 15 лет наша молодежь живет в условиях массированного культурного воздействия на нее суррогатов из-за рубежа. И в этой связи хотел бы подчеркнуть, что не всегда позитивную роль играет и Часто мы вспоминаем его. Тоже понятно почему. Покупает, а бы что, только бы подешевле на международных рынках. Все вышесказанное заставляет нас вдумчиво и глубоко относиться к роли государства и общества в культурном просвещении. В связи с этим предлагаю поставить и обсудить несколько задач. Прежде всего, это развитие гуманитарного образования, исторически имевшего в России великолепные научные школы. Известно, что в настоящее время его опережают дисциплины, в основном ориентированные на экономику и новые технологии. Да, их развитие – это требование времени. Однако социальные и гуманитарные науки должны быть в России не менее востребованы и приоритетны. В их основе развития творческих навыков, формирование нравственных идеалов, серьезное побуждение к работе души и совести. Особое значение имеют школьное художественное воспитание. Сегодня оно все еще находится на периферии учебного процесса. Есть даже случаи перевода его в сферу дополнительных или платных услуг. Учитывая это, надо самым серьезным образом заниматься эстетическим воспитанием в школе. Надо совершенствовать методики преподавания, включать в школьные программы и классические, и современные достижения российской культуры и искусства. Отдельного внимания требует вопроса профессионального художественного образования. Оно испытывает ряд материальных и других трудностей. Так в капитальном ремонте нуждается более чем 2000 школ искусств. Не хватает оборудования, музыкальных инструментов. Сегодня далеко не всем подросткам и молодежи доступно обучение в творческих школах и вузах. И надо, конечно, думать, как исправить положение, как помочь. Остановлюсь также на поддержке дебютных и экспериментальных проектов. Известно, что в последние годы талантливой молодежи оказывается адресная финансовая помощь по некоторым программам и каналам. Это и литературная премия «Дебют», и крупнейшая выставка «Молодые художники России», и фестиваль современного искусства «Территория». Такой опыт, конечно, будем развивать дальше, чтобы молодые творцы имели гарантированную поддержку. Еще одна фундаментальная тема ⁇ это развитие библиотечной системы. Она прямо связана и с просвещением, и с возрождением интереса к чтению в нашей стране. В России сегодня свыше 130 тысяч библиотек, и их посещаемость, как отмечают эксперты, намного выше, чем других учреждений культуры вместе взятых. При этом 70% читателей ⁇ это молодежь от 14 до 25 лет. Между тем, в основном используются еще те библиотечные ресурсы, которые были созданы в советский период. И до последнего времени крайне мало внимания уделялось финансированию библиотек, комплектованию и сохранности их фондов. Особенно пострадали школьные и сельские библиотеки, чьи фонды в буквальном смысле обнищали. Причем количество наименований книг для детей у них крайне медленно растет или вообще не растет. Вы знаете, что в послании была поставлена задача возродить в стране библиотечное дело, возродить на новой базе, на новой основе. Библиотеки, в том числе сельские и школьные, должны быть оснащены передовыми информационными системами и едиными программными продуктами, программным обеспечением. Но самое главное здесь, здесь должны работать современные специалисты, способные превратить библиотеки из обычного хранилища книг, в информационно-аналитические и досуговые центры. И, конечно, надо позаботиться о полноценном комплектовании фондов детских и юношеских библиотек. Фактически, президентская библиотека должна стать связующим звеном для всей библиотечной системы страны. И этот крупнейший культурный проект, как создаваемый сейчас фонд русского языка, должны стать первейшей заботой российской интеллигенции. Известно, что творческие элиты России во все времена были в авангарде таких инициатив. Я очень рассчитываю, что и члены Совета активно включитесь в такую работу. Станете не только экспертами и пропагандистами, но и непосредственными участниками названных вышепроектов и начинаем. Разумеется, я остановился, уважаемые коллеги, далеко не на всех вопросах, которые нам предстоит обсудить и которые являются приоритетными и важными. Но уверен, что вы хорошо понимаете, ответственность за то, каким культурным запасом будет обладать современная Россия и молодые люди нашей страны, молодежь, лежит на нынешнем поколении. И, конечно, на нас с вами тоже. И ответственность это крайне высока. Знаю также, что во второй части... Вашей встрече, Вашего заседания Вам предстоит определиться по кандидатурам, рекомендованным к присуждению государственной премии в области литературы и искусства за 2006 год. И очень надеюсь на то, что этот выбор будет достойным. Спасибо большое за внимание. Это все, что я хотел сказать в начале.